Всем привет, с вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Многие индивидуальные предприниматели думают, что если они не должны вести бухучет, то и бухгалтер им не нужен. И иногда действительно можно обойтись своими силами. Иногда, но не всегда. Сегодня расскажу, когда IP без бухгалтера не обойтись и обязательно ли нанимать его в штат. Скорее всего, Услуги бухгалтера вам не понадобятся, если вы собираетесь использовать специальный налоговый режим с простыми правилами налогового учета. Это, например, OSN с объектом налогообложения дохода или патентная система налогообложения. Вы не планируете нанимать сотрудников. Даже один наемный работник в штате – это дополнительные обязанности и отчеты. Вы не собираетесь привлекать заемные средства и участвовать в тендерах. Там, как правило, довольно жесткие требования к отчетности. Если все это про вас – то можно обойтись и без бухгалтера. Но придется изучить правила расчета налогов на вашем режиме, заполнять налоговые регистры и составлять декларации. Также надо будет разобраться, когда и как платить обязательные страховые взносы за себя и как за их счет уменьшить налог. ИП освобожден от бухгалтерского учета, но обязан вести налоговый учет доходов, расходов и других показателей, которые нужны для расчета налогоокупателей. Это несложно сделать на ОСН с объектом налогообложения доходы, когда, чтобы рассчитать налог, достаточно умножить выручку на 6%, или когда налог считать вообще не нужно, как, например, при патентной системе налогообложения. Но если налоговый режим предполагает учет расходов, как на общей системе налогообложения или на УСН с объектом налогообложения, доходы минус расходы, то все становится сложнее. Нужно знать, какие расходы можно учитывать, а какие нет, в какой момент их признавать и при каких условиях. Если ИП применяет общую систему налогообложения и платит НДС, он должен учитывать входящий и исходящий НДС, оформлять счета фактуры, заполнять книги покупок и продаж, а каждый квартал сдавать налоговые декларации. Предприниматель на ОВС, у которого есть основные средства, должен вести их бухгалтерский учет, начислять амортизацию и определять остаточную стоимость. Дело в том, что ИП теряет право применять упрощенную систему налогообложения, если остаточная стоимость его основных средств превысит 150 миллионов рублей. Формально этот пункт относится только к организациям, но Минфин считает, что он распространяется и на индивидуальных предпринимателей. Поэтому, чтобы избежать проблем, и ПНОСН лучше организовать бухгалтерский учет основных средств. Это непростая процедура, особенно после вступления в силу с 1 января 2022 года федеральных стандартов бухгалтерского учета, ФСБУ 6 2020 основные средства и ФСБУ 26 2020 капитальные вложения. Здесь сложно обойтись без профессионального бухгалтера. Даже если у предпринимателя всего один наемный сотрудник, нужно правильно и своевременно удерживать с его зарплаты налог на доходы физических лиц с учетом налоговых вычетов, начислять страховые взносы, рассчитывать отпускные больничные компенсации. Заполнять отчеты, обязательные для работодателей, это 6НДФЛ, РСВ, 4ФСС, СЗВТД, СЗВМ, СЗВСТАЖ. Не факт, что с первого раза вы сможете сделать все это без ошибок. А кроме этого, формы отчетов и правила их заполнения постоянно меняются. Необходимо следить и за этими изменениями. Рано или поздно вы придете к тому, что для управления бизнесом на базе цифр, а не интуиции, нужен управленческий учет. Чтобы вести его самостоятельно, потребуется знание в области экономики и финансов бизнеса, понимание учетной методологии и опыт внедрения. Эффективнее дать эту задачу специалисту, а не тратить время на то, чтобы освоить все нюансы самостоятельно. У индивидуального предпринимателя могут запросить стандартную бухгалтерскую отчетность при получении кредитов и участии в тендерах, которые проводят государственные органы или крупные компании. Конечно, для ИП могут сделать послабление, рассмотреть управленческую отчетность или налоговые декларации, но так бывает не всегда. Штатному бухгалтеру нужно платить зарплату, ниже рот, и перечислять страховые взносы за него. Для многих предпринимателей это дорого. Альтернативный вариант – бухгалтерский аутсорсинг. Это дешевле и надежнее штатного бухгалтера. Аутсорсинг бухгалтерии «Мое дело бухобслуживания поможет с введением бухгалтерского, налогового, кадрового учета, с расчетом зарплаты и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать наши специалисты. Ссылка под видео. Присоединяйтесь.